Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Лик Богоматери. Меня зовут Евгения. Сегодня я расскажу вам об одной очень красивой и необычной иконе. Называется икона Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». В Русской Православной Церкви установлено празднование этой иконы три раза в год. 22 декабря, 14 июля и на неделе всех святых. Что же изображено на иконе? В основе сюжета лежит рассказ, опубликованный в сборнике «Руно орошенное» святителя Дмитрия Ростовского, которая вышла в Москве в 1683 году. В этом сборнике святитель Дмитрий Ростовский рассказывает о чудесах, которые происходили в церкви святого пророка Илии в городе Чернигове. И один из этих чудесных рассказов и лег в основу этой дивной иконы. В давние времена жил некий человек, который постоянно жил в грехе. Но тем не менее он очень любил Божью Матерь и каждое утро приходил в храм и молился перед ее чудным образом начиная молитву архангельским приветствием. «Радуйся, благодатное Господь с тобою». Вот мы здесь видим этого молящегося человека в храме, стоящего на коленях, воздевая руки перед святым образом Божией Матери. Но потом, к сожалению, помолившись, он шел и совершал дальше свои беззакония. И так продолжалось какое-то время. И вот однажды свершилось чудо. Пришел этот человек в храм, как всегда стал молиться Божьей Матери, и вдруг образ ожил. Вот на этой иконе мы видим Пресвятую Богородицу с младенцем, и их головы, повернутые к этому человеку, видно, как будто они ему отвечают. Что же увидел этот богомолец? Он увидел, что Пресвятая Богородица и младенец как бы живые. И из рук, ног и бедра у младенца течет кровь. В страхе этот человек возопил. «Пресвятая Богородица, кто же нанес такие раны младенцу?» На что Пресвятая Дева ответила. «Ты и такие же грешники, как ты». Блудники, лиходеи, маздоимцы, пьяницы, которые постоянно своими грехами распинают моего сына. Вы называете меня милосердной, молите меня постоянно о прощении, а потом продолжаете оскорблять меня грехами. Зачем же вы это делаете? В страхе грешник стал молить Пресвятую Богородицу. Пресвятая Богородица, я принял решение твердо изменить свою жизнь. Пожалуйста, умоли своего сына простить меня. Тогда Пресвятая Богородица на глазах этого грешника стала просить своего сына о прощении кающегося. На что младенец ответил Матере своей отказом. Пресвятая Богородица снова и снова умоляла своего сына простить грешника. Но Иисус Христос Отвечал «нет». Тогда Пресвятая Богородица сказала своему сыну, что встанет перед ним на колени и будет стоять до тех пор, пока он не помилует грешника. Тогда младенец посмотрел на свою матушку, взглянул на человека и сказал «хорошо, ради тебя я прощу ему его грехи, потому что должен почитать тебя как мать». И тогда Пресвятая Богородица взглянула на грешника и сказала, мой сын прощает тебя, не греши больше. И тут видение исчезло. Тогда грешник зарыдал, но зарыдал он уже не от горя, а от, от этой нечаянной радости, что получил прощение. Он облабазал руки-ноги младенцам и твердо дал обещание перед иконой больше не грешить. И действительно, с тех пор он продолжал молиться перед образом Божьей Матери, но прежнюю грешную жизнь он оставил. Вот такое чудесное событие изображено на этой иконе. Внизу под иконой Богородицы вы видите некие слова. Это начало рассказа, который можно прочитать в книге Дмитрия Ростовского. Когда была написана эта икона? И когда появились ее первые списки, неизвестно. Предположительно, икона была написана в начале XVIII века неизвестным иконописцем. Но доподлинно известно, что в XIX веке это был один из самых почитаемых образов. Особенно образ был почитаем в Москве. Известно, что первый образ был в храме Неополимой Купины в Хамовниках. Сюда принесли икону «Нечаянная радость» в 1835 году. Ее владелицей была прихожанка Куницына. Она оставила завещание, в котором предназначала святое изображение в дар храму. С 1837 года от иконы начали происходить чудеса. Первым чудом было исцеление глухой женщины, Аниси Степановой, которая начала слышать сразу же после отслуженного перед образом нечаянной радость, молебна. До этого она не слышала вообще, даже не могла слышать колокольный звон. В годы безбожной советской власти образ был утерян. До 1928 года на территории Московского Кремля стояла старинная церковь во имя равноапостольных Константина и Елены. Там также находился почитаемый народом этот чудотворный образ. Храм подвергся разрушению в 1928 году. Икона была увезена в Воскресенскую церковь в Сокольниках. В 1944 году патриарх Сергий благословил перенести его в храм во имя святого пророка Илии который находится в обыденском переулке сейчас там этот образ и находится в 1959 году для иконы была сделана богатая риза и с тех пор каждую пятницу перед этой иконой соборно читается акафист еще один известный список который поныне дарит нечаянную радость своим почитателям пребывает в одноименном храме в марьиной роще Образ также украшен богатой ризой и притягивает к себе богомольцев кротостью и любовью лика Богоматери. Эту икону так любили в народе, что во многих крупных городах есть храмы в честь иконы «Нечаянная радость». В последние два десятилетия были возведены храмы в Саратове, Самаре, Вологде, Твери, Перми, Екатеринбурге, Тамбове и других городах. Один из престолов Одесского собора Живоначальной Троицы освящен в честь иконы «Нечаянная радость». Есть монастырь, тоже названный этим именем, расположенный в природном парке Синевик, украинские Карпаты, хусской епархии Украинской Православной Церкви. Также построены часовни в Волгоградской, Московской, Калужской и Ярославской области. 26 августа 2005 года был открыт домовой храм в честь иконы «Нечаянная радость» в китайском городе Гуанчжоу. Что же означает для нас, православных христиан, эта икона? Эта икона, по сути, целый учебник христианской жизни. Она напоминает нам, что Господь ждет от нас не только чистосердечных молитв, хотя это, безусловно, тоже очень важно, но и искреннего покаяния. Мы, глядя на икону, вспоминаем, что Господь искупил нас от греха очень дорогой ценой. И, молясь перед Богом и Пресвятой Его Матерью, и продолжая грешить, мы распинаем Господа снова и снова, как когда-то делали иудеи. Глядя на икону, мы также вспоминаем и то, что если мы искренне каемся, что Господь, то Господь по молитве Божьей Матери, ведь она в первую очередь является нашей первой заступницей, готов нам простить любые грехи, если только мы будем у них действительно искренне каяться. И нет такого греха, который не может быть прощен. Мы должны осознать, что мы грешники, искренне молить Бога и причистую Матушку о прощении и получать нечаянную радость от этого и всегда быть уверены, что Господь нас помилует, не впадая в отчаяние. Перед образом традиционно молятся об исцелении от, болез от болезней, о даровании детей и благополучных родах. Просят защиты от злых людей и клеветы, и помощи в житейских делах. Молятся о пропавших родственниках и о воссоединении семьи. Ну, конечно, мы никогда не должны забывать, что... Пресвятая Богородицу, у нас одна, и это образов много. И, конечно, перед любым образом, и в том числе перед образом нечаянная радость, мы можем просить Божью Матушку во всем, что нас волнует. Главное делать это искренне и стараться не только молиться, но и при этом каяться. Я хочу от всей души поздравить вас с днем празднования этой чудесной иконы. И пожелать вам помощи Божией и благодатного покрова Пресвятой Богородицы во всей вашей жизни. Храни вас Господь, братья и сестры, с праздником!